В каждом сюжете много мелочей. Как быть любимей и нежнее, как сохранить свой мир в душе, не растеряться в счете дней, хм, быть чистым, скромным, мерным, простым, спокойным, чуть степенным и в самом мрачном уголке найти тот самый свет в окне. Так вот, послушай, мудрость бытия не та семья, что родила, не тот отец и не та мать, что умудрились жизнь создать. Порой дают нам тех людей, что заставляют нас взрослеть, Быть и учиться выживать. Удачу на лету хватать, И улыбаться дачу дыша, смотреть без страха на себя. В бесцветном виде цвета солнца И отличать Творца от монстра. Вставать и падать, вновь вставать, Свой путь искать, рассвет встречать, Уметь любить, уметь прощать, Других людей не обижать. И как бы больно не было внутри, Свой свет души как сохранить, порыве злости мирным быть, И беспрекрас уметь ценить. Всем этим нужно быть и жить, И по течению мысли плыть, Ведь тот, кто знает, как прощать, Тому не привыкать вставать, Каким бы темным ни был путь, найди зерно, пойми всю суть, не сетовать намеренно людей, Не быть заложником страстей. Ведь мудрость не в уме и хватке, А в жизненном, земном порядке. И счастье обретет лишь тот, Кто эту жизнь без зла живет, Хранит надежду, верит, ждет, Венок судьбы с добром плетет, в объятиях нежности цветет И каждый вдох судьбы берет.